приветствую вас девы давайте же посмотрим что вам принесет месяц сентябрь Ну, начало его будет первое число очень удачным очень советую не сидеть сложа руки а обязательно проявить деловую активность ну и вообще активность если вы заинтересованы в каких-то делах, связанных с получением недвижимости, с, не так, с оформлением документов на недвижимость, с наследством, что-то переоформить на себя или оформить. И причем, если это касается, ну, то есть повысить, с целью повысить свой статус, свою значимость то обязательно, обязательно займитесь этим первого числа, поскольку Уран будет находиться в восьмом доме чужих финансов, а Марс будет находиться в самой высшей точке вашего гороскопа и будет здесь активным еще 7 месяцев. Поэтому обязательно активничайте, активничайте в направлении улучшения вашего статуса. С... 1 по 3 и с 15 по 18 будет очень интересный аспект, который будет повторяться дважды. Сначала он будет на прямом Меркурии, а затем будет на ретроградном. Значит, то, что вы в начале месяца можете начать о чем-то договориться, может получиться так, что придется это растянуть во времени, отложить, нужно будет что-то собрать, сделать, может быть, что-то будет не выполняться в срок. А вот с 15 по 18 будет самое время это доделать. Но я бы все-таки именно 15 и 18 перенесла, особенно если это перенесла на какие-то другие даты, если это касается оформления каких-то очень важных для вас документов, поскольку здесь есть указание на то, что вы можете чрезмерно много потратить своих денежек. Ну или могут быть какие-то разочарования вот по этим темам. То есть не получить того, чего бы вы хотели. Так что действуйте первого. А далее там, с четвертого по девятое это вот идеальные даты будут. Для э, тех дел, которые связаны с оформлением документов на что-то. Теперь... С 10 числа будет интересный аспект, произойдет полнолуние. В вашем седьмом доме партнерства, она будет очень интересная, поэтому я расскажу о нем в другом прогнозе в следующем. А вот второе, это переход Меркурия, который отвечает за передвижение коммуникации, информацию в ретроградное движение. Он будет двигаться по вашему второму дому финансов. И будет двигаться до 1 февраля, ой, извините, до 1 октября. До 23 он будет в вашем втором доме, а вот после 23-го он перейдет уже в третий ваш дом. Так вот, до 23-го будут очень актуальны какие-то финансовые вопросы. Вам нужно будет много уладить в своих финансовых делах. Что-то позакрывать, что-то доделать, получить, может быть, какие-то долги обратно. А вот уже с 23 числа будете доделать все, все по теме техники. Будет благоприятный период для того, чтобы продать что-то, что вам не нужно. Какой-то автомобиль, который у вас застоялся, может быть компьютер залежался. Но покупать нежелательно. Также нежелательно оформлять документы, поскольку ретро указывает на то, что когда планета становится прямой, то придется что-то переделывать обратно, снова, повторять заново одно и то же. Поэтому вот для тех, кто хочет принять работу или взять новую работу, то для выполнения тоже подождите с после 10 числа до 1 октября. Если нет никакого другого выхода, то ну, хотя бы так. Уже делайте, так, уже поступайте, то, что, ну, так как есть. Принимайте то, что вам преподносит судьба. Теперь с 13 по 16 Венера будет находиться в квадрате к Марсу. Значит, здесь большой риск с кем-то поконфликтовать. Это будет касаться противоположного пола, поэтому воздержитесь, ничего важного на эти дни не переносите. Затем с 18 по 20 Венера будет образовывать тригон к Урану. Так, вот Венера будет находиться в вашем знаке. Я, кстати, забыла сказать, что она 5 числа, 5 сентября, перейдет ваш знак и конечно же вы тут расцветете, поскольку она будет вы будете находиться буквально в своей стихии, но Венера она будет любовь принимать качество вашего знака, это переборчивость это анализ, это желание ну, в чем-то, может быть пом то есть помочь, оказать какую-то услугу любимому человеку, что-то для него сделать ну конечно же она будет очень практичной и в этом будет ваша сила так вот, с 18 по 20 ваша Венера образует тригон к Урану. Значит, здесь тема, связанная с границей. Ага, может быть, появится какое-то интересное предложение или возможность ехать за границу от 18 до 20. Ждите чего-то интересного, неожиданного. Будет возможность получить какой-то интересный контракт, предложение. Есть смысл этим воспользоваться. Но там последствия с 21 по 24 Венера будет обретать негативный аспект к Нептуну. Значит, смотрите, с 21 числа есть шанс ну, сейчас, сейчас, попасть на какого-то афериста, потому что есть шанс в чем-то очароваться. Берегите ваши денежки и постарайтесь не влюбляться в эти дни. Ну, по крайней мере, если с кем-то познакомитесь – то потом его тщательно проверьте. Ну и учитывая, что все-таки Меркурий будет ретроградный, он всегда э, дает временность во всех знакомствах, то вряд ли это, это знакомство будет для вас долгим. Ну, может быть, какая-то такая короткая интрига, в лучшем случае. Но будьте очень внимательны к этому человеку. Ну и вообще к предложению, которые вы будете получать в эти дни. Тщательно их проверяйте. Так, а вот с 23 по 26 это же Венера будет образовать аспект Плутону. И, и это будет самое время, так сейчас раз, два, три, четыре, пять, уже все проверяю, значит, это благоприятное будет аспект для взаимодействия с вашими детьми, с тем человеком, которого вы любите, для реализации себя по какому-то хобби, то есть можно, знаете, как-то очень удачно посотрудничать, получить какую-то очень выгодную... Но выгодные предложения. Осуществить выгодную сделку. Вот воспользуйтесь этим временем. Но всегда помните про ретро-меркурий, что это может носить временный характер. То есть, если вы не настроены на что-то такое, там какое-то долгосрочное, то вполне может быть, почему бы нет? Так, также 25-го произойдет новолуние в вашем втором доме. Это денежки, значит, во произойдет обновление вашей финансовой сферы и учитывая что с 29 туда зайдет Венера то появится шанс на улучшение вашей материальной сферы жизни ну может быть не только шанса действительно будет улучшение но об этом мы уже узнаем когда будем рассматривать месяц октябрь а, заканчивает месяц еще один интересный аспект с 26 по 28 будет он да это будет тригон между сатурном где тут наш сатурн вот он он, он в вашем доме пятом нет шестом работы и Марсом. А Марс в десятом. Так считаем. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, шесть и десять. Это будут идеальные дни для того, чтобы себя показать с очень выгодной для вас стороны. На, на поприще, где вы трудитесь, улучшить какие-то шансы относительно своего статуса, своей карьеры. Но пока еще не время делать что-то новое. Но в том, что есть, оно принесет вам удачу. Главное постараться. Приложить какие-то усилия. Они не будут напрасными. Будет результат. Ну что ж, ожидаю вам, желаю вам хорошего месяца. Очень приятного. Пусть все хорошо сбудется. Ставьте ваши лайки, комментируйте. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. И до встречи в следующих прогнозах.